Говорят люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радио Люберецкого региона, программа Государственного автономного учреждения Московской области, издательский дом Подмосковья. У микрофона Ольга Щевелева. Сегодня гость нашей студии глава городского округа Люберца Владимир Михайлович Волков. Наше общение проходит в прямом эфире и вы можете задать Владимиру Михайловичу свои вопросы. Озвучить просьбы и пожелания по телефону девяносто ноль четыре 554 0452 А мы начинаем. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Ольга, добрый вечер. Рада вас видеть в нашей студии. У вот, нас не получилось встретиться перед Новым годом, но я думаю, что наверстаем. Конечно, ответим на все вопросы. Работы много, и поэтому, да. Владимир Михайлович, 21 февраля президент России Владимир Владимирович Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором уделил большое внимание теме специальной военной операции и, в частности, как СВО влияет на жизнь россиян. Глава государства, в частности, отметил, что важно поддерживать в этот момент, в этой ситуации семьи мобилизованных. И Могу сказать точно, потому что знаю это точно, что и вы лично, и ваши коллеги уделяете огромное внимание семьям мобилизованных. И все время вы на связи и принимаете обращения, и просьбы, и нужды, которые э, вот, ну, встают перед семьями. Расскажите, как налажена эта работа, хотя мы об этом говорили не раз, но тем не менее, вот работа-то она идет. И еще вопрос, с какими вопросами обращаются жены, матери, даже дети мобилизованных? Ольга, действительно вопрос очень серьезный для нас, и с первых дней, когда... Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев дал поручение открыть, развернуть работу на территории городских округов и создать центры поддержки мобилизованных им и семей мобилизованных. Эта работа нами была выстроена моментально. Мы открыли такой центр в очень удобном месте, это в Доме офицеров, третье почтовое отделение. Сейчас уже все знают, где он, как он работает. И, конечно, в первые дни это было... Огромное количество вопросов, поступающих. Приходили родственники, родные, жены, матери, сыновья, семьи. Mm -hmm. Пытались получить справки, разъяснения, уточнения, контакты, информацию о своих мобилизованных mm -hmm. родных и близких. Конечно же, мы эту работу выстроили. Мы разбили город на восемь округов. За каждым округом закреплен куратор. Куратор – это в основном мои заместители, заместители в администрации. Дальше каждый взаимодействует и общается порядка с 50 семьями. Находимся на таком ближнем контакте. Везде ну, то, что наши телефоны, место размещения центра. Группы, которые созданы в телеграм-канале, они очень эффективно себя показали, потому что любой вопрос, когда все в группу включены, любой вопрос возникающий, как только даешь ответ одному, понятно, что он касается и другого. То есть эти вопросы начали сниматься. И, конечно же, со временем эта активность прихода физически в наш центр, выяснить, чтобы ту или иную информацию она ушла. Но центры себя очень хорошо показали, так как на территории этих центров приходят наши жители и несут гуманитарную помощь. Абсолютно разную. Это и продукты питания, это и одежда, это и какие-то технические средства. Мы очень благодарны всем люберчанам, потому что это э, такая общая наша работа. Мы не можем оставаться в стороне, и то, что наши жители настолько активны, для нас это приятно. Мы собрали за этот период э, порядка пяти тонн продукции, которую отправили. Работа по отправке того же груза гуманитарного у нас происходит... Либо через день, либо в неделю два раза, либо бывало и каждый день, вот, по необходимости. Поэтому мы находимся на связи с нашими бойцами, через их семей, через их семьи. Вопросы возникают абсолютно разного плана. Это по-первости это исправка для ребенка в школе, чтобы получить дополнительно меры поддержки это и устроить ребенка в кружок это и бытовой вопрос вплоть до протечек, вплоть до каких-то ремонтов, потому что ну, женщины остались одни и само собой что нужно, нужно помогать где-то и семьи где трое детей и мама не может одна справиться, поэтому наша задача обеспечить здесь спокойное внутреннее состояние родных и близких для того, чтобы наши бойцы спокойно могли внести свою службу, ни о чем не думать дома вот Вопросы стояли также с выплатами, это по самым первым а, дням. А, кто-то неправильно предоставил свои реквизиты, данные, кто-то даже одну букву фамилии мог напутать, и, соответственно, деньги не доходили. Мы эти вопросы сняли очень быстро, оперативно, сейчас уже они не возникают. Все четко приходит, все, и выплаты, и меры поддержки, и так далее. Вот сегодня мы также провели ряд встреч. Я поздравил разный формат наших семей, uh -huh. и небольшие концерты в школах, и личный контакт. Сегодня губернатор проводил видеоконференц-связь по всем округам, и мы как раз-таки, вот я докладывал вместе с нашими представителями, женщины нашего актива, семей, на вопросы ответили, пожелали, конечно же, удачи. Мы всем желаем, только здоровье для того, чтобы как можно быстрее наши бойцы вернулись с выполненными задачами и, конечно же, с нашей победой. Ну, я вот, вот в соцсетях я вижу, как часто вы бываете в семьях. Большое вам спасибо, кстати говоря. Владимир Михайлович, у нас сегодня небольшие накладки с телефоном, который соединяет звонивших. Вот я хочу сказать, Мария Алексеевна Сидорова, она хотела вас как раз поблагодарить, за то внимание, которое вы оказываете семьям мобилизованных. но ну, так получается, что благодарю вас я. Но я думаю, что ну, ничего страшного, всякое бывает. Владимир Михайлович, раз мы тогда ну, про Марию Алексеевну Сидорову заговорили, вот у нее есть два вопроса. Новый тротуар на улице Попова, Сделали таким образом, что в его ложе всего, всегда скапливается вода. Ну, она, я так понимаю, что он вобл. Да. Да. Вот она просит, можно ли, ну десной, конечно, сделать какие-то водоотвод, потому что ну, людям по новому тротуару, положим по ходить как-то не очень хорошо. Вот, Мария Алексеевна, если нас слышит, конечно же, мы все вопросы, которые поступают традиционно с радио, с телевидения, uh -huh. мы все это фиксируем, вносим в протокол, выясняем след... в последующем, что это за место, где в данном случае такой тротуар, и, конечно же, по весне проведем работы, нужно только понять, где, в каком именно мест... uh -huh. месте. Бывает и просадка грунта, то есть, ну, ну да. технические такие моменты, мы их устраним, поэтому... Дайте информацию, контакт Хорошо, хорошо. Владимир Михайлович, вот еще она просит. Конечно, такой, такой частный вопрос, но вот раз обращается к голове, значит, от него ждут помощи. Это нормально, даже по мелочам. Вот она говорит, очень хочет, чтобы лавочку установили у подъезда дома, потому что старенькому человеку, вот он пришел из магазина с сумкой, и ему хочется передохнуть, а сумки девать некуда. Конечно, конечно. Давайте нам адрес, давайте телефон. Угу. Человек, который оставил эту заявку, уж лавочку, поверьте, мы сделаем ну, быстро и эффективно. Спасибо Спасибо большое. Владимир Михайлович, ну, продолжаем дальше. Я вас теперь буду спрашивать. Владимир Михайлович, вот наш округ еще два года назад очень активно включился в процесс помощи участникам СВО, о чем мы сейчас часть затронули, да? В... Ну, вот в частности, часть промышленных предприятий наладили выпуск, необходимой для армии продукции. Вы постоянно бываете и на предприятиях, и общаетесь с предпринимателями, которые работают на СВО. Вот расскажите, пожалуйста, о них. Много у нас таких и что делают? Ну, Всех секретов открывать не будем, не просто общие цифры назовем, что у нас более 30 предприятий, те, которые работают на повышение нашей безопасности, скажем так. Вот. И те предприятия, которые публичные, о которых все знают, я их могу назвать, это яркий пример компания «Геркрафт». Это один из лидеров по производству тактического снаряжения. Сейчас эта компания уже выпускает порядка 80 наименований продукции. Это все и бронежилеты, и сумки, и всякого рода экипировка тактическая. Она считается лучшей в России. Лучшей. Uh -huh. Uh -huh. Расположено это предприятие у нас. Молодое предприятие очень сильно развивается. Мы помогаем и в дальнейшем будем только содействовать. Такого рода направления. Также другая компания есть у нас, компания КРМ, занимается производством застежек, молний. Компания, которых на территории России можно посчитать на пальцах одной руки. И то их даже пальцев больше, чем компаний. Фактически, наверное, компании три вообще в России есть, которые работают с Министерством обороны. И вот эта компания лидер как раз-таки обычной молнии, обычные застежки, обычные кнопки, которые мы так привыкли использовать. Никто кроме них не производит. Тоже компания молодая, активно развивающаяся, работает около 100 человек, буквально недавно были у них, получают меры поддержки от областного правительства, от нас, поэтому молодцы так держать. Также еще компания есть, Atex занимается шилом спальников, теплой одежды, как раз тоже для наших бойцов, а септика компания производит всякого рода антисептические средства, без которых также нельзя. Они также, их не составляющиеся в аптечке, в тактической, которая у каждого бойца имеется. Поэтому у нас такие предприятия расположены, у нас, конечно же, есть и более серьезные технологичные предприятия. Не о всех мы можем рассказывать, но тем не менее, Люберцы всегда были промышленным центром, городом. И Здорово, что у нас и работают те предприятия, которые были и прошли все стадии тяжелые, скажем так, 90-х, 2000-х годов Они сохранились и сейчас, конечно же, они вообще на другом технологическом уровне Но у нас есть и молодежь, новые предприятия, которые приходят, открываются и дают и новые места рабочие И налоги, у нас налоговая база пополняется И, конечно же, продукция, которую ценят и знают на территории всей России И самое главное, что помогаем нашей армии Конечно, Это конечно Это очень важно Владимир Михайлович, сейчас бы я сказала, есть еще один звоночек. Вот, да. я буду звоночком. Владимир Михайлович, вот Екатерина Валентиновна Зайцева хочет вам задать три вопроса. Первый вопрос. Просьба заставить владельцев магазинов, работающих на 115-м квартале, поддерживать чистоту и провести благоустройство на территории около торговых объектов. Екатерина Валентиновна рассказывала мне, что ну, обращались они неоднократно в администрацию еще в прошлом году но как-то вот не могут заставить владельцев магазинов привести порядок территорию? Ну, территорию в порядок нужно, если не слышат жителей, нужно обращаться в администрацию. У нас заместитель, отвечающий за это направление, как раз-таки за торговлю, Семенов Александр Михайлович. На этой неделе, только за неделю, он отработал вместе со своим управлением порядка 100 объектов. Это нестационарные торговые объекты. Это в народе палатки. Uh -huh. вот. После зимы очень многие предприниматели, к сожалению, перестали обращать на свой фасад, хотя при условии выделения такого рода объекта каждый собственник должен содержать его, то есть следить за внешним видом, определенный формат рекламы должен быть, и, конечно же, прилегающая территория, которая должна убираться. Но, к сожалению, вот есть у нас рейтинг лучших, есть антирейтинг. Понятно. Вот 100 объектов отработанные. спасибо и нашему управлению, спасибо предпринимателям, что отреагировали. Но, конечно же, есть над чем работать, поэтому дайте нам информацию, мы обязательно свяжемся с этим предпринимателем, попросим, чтобы он выполнил те работы, которые да. и так попросим. должен попросим, да. Да. Владимир Михайлович, еще, вот Екатерина Валентиновна э, говорит, что на 115-м квартале есть очень много людей, пожилых, которые готовы помогать гуманитарную помощь предоставлять для Донбасса и для бойцов Сво, но они старенькие, и то есть вот им идти ну, тяжело. Вот она спрашивает, куда вот можно обратиться? Может, волонтерский центр, чтобы, может быть, вот они в какой-то какой какой квартире собрали эту гуманитарную помощь, а волонтеры, например, приехали и забрали. Можно такой вариант какой-то проработать? Очень, это очень ценно, когда люди действительно неравнодушны и пусть таким вот небольшим объемом своим помогают, переживают. Конечно же, это тот же центр поддержки мобилизованных, третье почтовое отделение. Мы оставим все координаты, свяжемся обязательно. И туда можно звонить круглосуточно, телефон работает 24 на 7, оставить любое предложение. Конечно же, наши волонтеры приедут, заберут и опять же заберут те продукты, которые возможно забирать. Потому что есть э, скоропортящиеся, есть э, те продукты, которые портятся э, не так быстро, но тоже есть определенный срок, неделя или две. Такие продукты не подходят. Есть список определенный, uh -huh. перечень э, тех продуктов, которые могут долгое время находиться в таком стабильном состоянии. Поэтому волонтеры все это знают и помогут. Ну, понятно. Спасибо все. большое. И еще такой вопрос. Э, вот мы же все в предвкушении празднования 400-летия Люберец. И знаете, что волнует людей? Вот у нас с этой стороны Октябрьский проспект, где у нас строится эстакада, да и с той стороны креста, да, как-то вся не очень красиво. А людям хотелось бы, чтобы хотя бы к ко дню города, ну, как-то было все покрасивше. Какие-то есть там у вас вот э э э сведения о том, ну, что как-то там завершится, ну, летом там или к осени? Конечно, у нас не просто какие-то сведения есть. Это так называемый первый этап реконструкции Октябрьского проспекта. Мы буквально, буквально 2-3 недели назад выезжали на это место с губернатором Андреем Юрьевич. Посещал наш округ с рабочим визитом. Мы объезжали несколько объектов. В том числе был Октябрьский проспект. Ну, Как все люберчане знают это выражение, на кресте. Вот это наш перекресток основной, который и является таким сгустком проблемы, потому что с четырех сторон перемещаются автомобили, всем места не хватает, и в этом месте всегда пробка. Начинается строительство этой эстакады от вечного огня, и идет фактически вот до первой школы, до, ну, фактически до ДК. Это первый этап строительства дороги, протяженность его составляет километр шестьсот. А общая протяженность примыкающих дорог, которые также, съезды, подъезды, повороты, составляет 3 километра. Угу. То есть эти все работы будут завершены осенью. Губернатор поставил задачу, чтобы все было выполнено в срок. Угу. Мы вместе с министром на этом месте как раз таки все эти сроки проверяли. Подрядная организация подтвердилась, сейчас опасений никаких нет. Но, конечно же, в процессе стройки всегда есть неудобства. Uh -huh. а, у нас также будет сделан подземный переход. Это как раз-таки вот на, с улицы Смирновской переход туда, в сторону железнодорожной нашей станции uh -huh. Люберцы. То есть все будет комфортно, удобно и, конечно же, благоустроено. Поэтому вот эти неудобства, связанные с установкой новых пролетов, перекрытие где-то дорог, грязь, какой, грязь какой. конечно, демонтажом коммуникаций старых, перекладкой. <свят> мы перед жителями извиняемся, просим буквально чуть-чуть подождать. До конца 2023 года весь объект будет сдан полностью. Но само движение, дорога а, в асфальте и трафик, конечно же, откроется чуть раньше, поэтому мы ждем этого момента. В этом году, на этом отрезки в 1,6 километров, конечно же, движение начнется уже комфортное, безопасное и примыкающие дороги все будут отремонтированы. Ну а то, что если, например, не успеют к началу, ну что поделаешь, ну, вообще, масштабный проект, Да, я правда? вообще тогда уж более подробно остановлюсь. Он несет в себе этот проект пять uh, этапов, и это только первый сделан. Uh -huh. Соответственно, следующие этапы будут uh, строиться по мере Финансирование. Финансирование вопрос всегда сложный, но сейчас в наших условиях нужно смотреть очень внимательно за экономикой, перераспределять на первостепенные нужды и так далее. Мы находимся в плотном рабочем контакте с правительством Московской области. Губернатор поставил задачу, чтобы все этапы были синхронизированы. Поэтому будем внимательно за этим смотреть. Но первый этап к концу двадцать года. А вообще эта дорога должна пройти соединение от Жулебина и до нулевого километра до Егорьевского шоссе, до поста ГАИ. То есть вот эти пять этапов, они будут все. Когда реализованы, конечно же, и город, и Октябрьский проспект по-другому будут выглядеть. Это будет скоростная трасса, пробок не будет. Ну, для нас это благо. Вот, Владимир Михайлович, для нас это благо для люберчан. А вот для красковчан, вот мы сейчас с нулевого километра завернем налево, и что? И встанем. С нулевого километра, поворачиваем, ну, если отсюда ехать да, налево, налево, на да. нулевом. Также докладываю, что новая трасса, новое Егорьевское шоссе, о которой все говорили, мечтали, ну, ее даже не называли такой, но ну, просто, когда будет строиться новая дорога Егорьевское шоссе. Все об этом много говорили. На самом деле, теперь уже идет во вовсю проектирование. И я не могу сейчас сказать точный срок, uh -huh. но с Андреем Юрьевичем, говорили на эту тему и губернатор поставил задачу на правительстве чтобы эта дорога начала строиться uh -huh. соответственно и коридор дороги и проект дороги идет активную стадию согласований то есть мы в ближайшее время увидим как начнет строиться эта дорога нового Егорьевское шоссе поэтому у нас дороги те которые строятся Тогда сразу по городскому округу Это очень важный же для всех момент uh -huh. Также в, был рабочий выезд губернатора Мы стояли на развязке Напротив микрорайона Самолет uh, тамилина парк Это новая развязка Куда подходит сейчас трасса М5 Урал uh -huh. новое рязанское шоссе И упирается uh, в узкую дорогу Которая идет в сторону поселка Октябрьского На этом месте uh, строится развязка Дорога Новая дорога уже проложен коридор уже основание уложено, и весенний летний период будет уложен асфальт, освещение, и дорога к сентябрю должна быть открыта. Для нас трасса станет свободной от МКАДа, без пробок, без узких заужений всевозможных. Дорога валетная будет э, выходить уже за реку Москварика и туда mm -hmm. в сторону Бронец. То есть этот кусок будет построен уже в ближайшее время. Он строится, но асфальт, как известно, кладут летом. Mm -hmm. И начала строительство новая так называемая дорога Юла, которая идет, выходит через наш лес фонд, который проходит из города Латкарина. Вот весь лес уже многие видели, выпилен. Дальше она будет переходить как раз в этом же месте у микрорайона томилино э, парк Дальше пойдет в сторону э, Быковского шоссе. Дальше она выйдет в Малаховка по реке, по пехорке. Перейдет Краскова-Тамильна и выходит уже в Марусина. Там она сомкнется. На территории уже Зенина, там развязка в сторону Балашихи. Этот огромный кусок поперечный, он соединит многие-многие трассы. И эта дорога начала строительство и закончит ее ровно через три года. Поэтому э, дороги строятся, строятся очень активно. Конечно же, нужно немного подождать, но э, ждать, э, когда это только обещание, это одно. Ну, да. А когда вы видите, что везде идет активная работа, очень активная, конечно же, для нас это будет глоток воздуха, Другой. наш район будет э, очень э, сильно развит с точки зрения дорог, благодаря губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, поэтому мы все в этой работе ежедневно. Ну, понятно. А, Владимир Михайлович, вы знаете, я все время думала, что такое Юла-Юла? Оказывается, это Южно-Лоткаринская автодорога. Да. Хотя проходит она по Люберецкому Можно сказать, южно либерецкая автодорога. Владимир Михайлович, ну вот вы уже затронули Визит губернатора, да, я вот хочу сказать, что даже вот несмотря на все экономические и политические санкции, которые применяет Запад к России, а вот Россия-то развивается и ничего не останавливается. Вот губернатор был, да, с визитов. вот вы рассказали, что он посмотрел реконструкция октябрьского проспекта. А что, на что он еще обратил внимание, вот когда приезжал? Вы знаете, вы правы очень, потому что это вот мы подробно разобрали ситуацию по дорогам. Губернатор ставит задачи абсолютно по всем направлениям, чтобы мы везде шли вперед и регион является лидером среди других регионов по всем показателям и, конечно же был объект образования это школа на улице Уриц Урицкого мы выезжали туда школа строится и в этом году 1 сентября будет открыта школа, очень большая современная, там будет несколько спортзалов, конференц-залы и так далее, школа на 1100 мест до этого на этом месте была небольшая такая школа домашняя, на 300 мест можно сказать, но микрорайон сильно застраивается, развивается, и, конечно же школу нужно было перестраивать, поэтому школа открывается Это наш новый объект. Также мы выезжали с губернатором на стадион «Торпеда». Все мы знаем наш любимый стадион в центре города, который был основан еще первые свои очертания, приобрел в 60-х годах. И тогда это был тоже современный объект. Потом, конечно, жизнь идет вперед. Он уже пришел в такое состояние аварийное. Губернатор выделил средства, и мы сейчас приступили к строительству стадиона 23-24 год Будет построен Совершенно новый объект Это 8 беговых дорожек Это зоны воркаута Это спортивный объект Физкультурно-оздоровительный комплекс На 2500 метров Где будет внутри этого спорткомплекса Располагаться универсальное футбольное, волейбольное, баскетбольное поле Будут залы для борьбы Залы для танцев Залы для шахмат Будет медицинский кабинет Это будет современные красивые здания Конечно же, это будет спортивное ядро, которое позволит и приглашать, и нам проводить соревнования всероссийского уровня. И, конечно же, этот объект будут посещать тысячи наших земляков-люберчан. Для нас это очень важно, и к концу следующего года этот объект уже будет введен. Поэтому город развивается, объекты строятся. Но нас же помимо этой одной школы, про которую я сказал, на... Улицы Урицкого, строится еще ряд объектов, и школы, и сады, это более 10 объектов. Такого строительства не было никогда, ни в советские времена, ни, после, ни постсоветские. И это благодаря тому, что наш губернатор ставит задачу решить те сложнейшие проблемы. Он о них, о всех знает. Это благодаря тому, что область, Московская область, очень активно работает с инвесторами. У нас э, большие планы также и по развитию наших предприятий, поддержанию инвестиционного климата. Все это дает э, эффекты. Это наш вклад в бюджет э, нашего города в областной, областной вклад в федеральный. Конечно же, и президент ставит задачи, исходя из того, что все, э, все города, все регионы развиваются и стараются, чтобы инвестиции пришли к ним на территорию. Поэтому у нас самая лучшая страна, социально ориентированная, такие. Программы, меры поддержки и такой уровень безопасности, как у нас в стране, нету больше ни в одной стране мира. Нигде. Согласна с вами. Согласна. Владимир Михайлович, ну вот вы сейчас подробно рассказали, что нас ждет после того, как реконструкция стадиона торпеда. А, кстати говоря, хотела вам напомнить, помните, как-то мы с вами беседовали тоже на прямом эфире, и вы сказали, что когда реконструкция стадиона торпеда завершится, вот этот вот кусок Например, ну вот от Звуковой, по парку, и где, мимо ДК и вот это... Я, я скажу, я да, понял, о чем да, вы да говорите, ну, чтобы я. нашим радиослушателям было понятно. Стадион Торпеда всегда располагался перпендикулярно Октябрьскому проспекту, само ядро спортивное. Ну, да. Сейчас мы его развернули, и ядро спортивное будет расположен, сам стадион, параллельно Октябрьскому проспекту. Благодаря этому э, выигрывалась огромная территория, площадь от моста, от Октябрьского проспекта до самого нового стадиона. И, конечно же, мы должны думать о том, как развивать вот эту территорию, брошенную в этом месте фактически, где все время и мотоспорт был, и заброшенные здания до железной дороги. И плюс вся эта гигантская территория, она фактически находится внутри Центрального парка. Да, у нас в Центральном парке сделаны дорожки, создана инфраструктура. Но ее нужно дополнить и наполнить, конечно, объектами а, развлечения. Это должны быть и аттракционы, это должны быть и кафе, это должен быть и питание, стрит -фуд, как сейчас модно говорить. Это должны быть и объекты, ну, наш культурный центр, Дом культуры, конечно же, должен тоже... А, провести серьезную работу по модернизации. И, конечно же, вот эта часть, о которой мы говорим, угу. между Октябрьским проспектом и новым стадионом, ее тоже мы сейчас проектируем. Проект очень интересный, красивый. Мы с лучшими архитекторами работаем. Мы обязательно его покажем на обсуждение для наших жителей. Дальше уже будем двигаться к его реализации. Это очень интересный проект, который должен украсить наш город. Спасибо. А, а вот, кстати говоря, спортивную тему. Продолжаем. Очень интересно, что будет с торпедо. И оно обязательно будет Но ведь одним торпедой, я так понимаю, мы не обойдемся Не закроем нас... все спортивное сообщество Да, да, да У нас есть какие-то планы по развитию спортивной инфраструктуры на территории округа? Да, вы знаете, мы также запустили программу очень интересную В прошлом году впервые был реализован на территории 42-й школы быстро возводимый спортивный комплекс. На, это, на территории стадиона фактически ставится здание, быстровозводимое, благодаря которому круглый год в нем могут заниматься ребята футболом, баскетболом, волейболом, большим теннисом, борьбой и так далее. Очень удачный проект получился. Мы его реализовываем благодаря конституционному такому соглашению, ГЧП, государство-частное партнерство. Есть инвестор, инвестор как раз таки вкладывает средства. До трех дня школы используют этот объект, как спортивное сооружение, именно школы там занимаются только дети. А с трех дня уже до вечера занимаются спортсмены, которые на возмездной основе платной пользуются как раз этим же спортивным сооружением. И получается так, что оно работает в течение всего дня. Вот. Это очень важно. Мы решили еще четыре объекта таких в двадцать третьем году ре реализовать а на территории 5 школы, 4 лицея и школы 21-й. Вот. Поэтому также 6-й школы. Также а, все это будет в таком же формате, а, достаточно а, комфортно, а, современно и самое главное, что у нас и тренерский состав там профессиональный присутствует. Поэтому с таким количеством объектов спортивных наши ребятишки Наши и жители смогут себя реализовать гораздо больше. Конечно же, тот объект, который будет построен, большой спортивный фок 2500 метров, он тоже нужен. Это будет изюминка, но должно быть и много маленьких, для того, чтобы все могли заниматься доступным спортом. Ну, кстати говоря, хочу вам сказать, что преподаватели физкультуры очень довольны. Отлично. Такими ну, я отлично. беседовала неоднократно. Владимир Михайлович. Звоночек от меня. Mm -hmm. Значит, Ирина Евгеньевна Митейкина из Краскова э, ну, говорит: что слышала, в этом году будет благоустроен парк Победы в Красково. И просьба большая от владельцев собак предусмотреть в этом парке где-нибудь на задворках. Да, Близ. потому что люди очень любят гулять по перемычке. Ну, вы знаете, о чем Конечно. я вам говорю, да. И они обязуются содержать эту площадку в порядке. Можно такое сделать, в проект вот внести? Нужно. Обязательно. Я еще, будучи главой Краскова, помню об этой площадке. Как раз люди просили, но получилось так, что перешел на новое место работы. Не успели реализовать его полностью. Поэтому в этом году, вот, вернувшись уже в качестве главы, поставил задачу, приоритетную, обязательно сделать, тем более парк называется «Победа», чтобы в этом году он приобрел свои очертания, мы его будем реализовывать. Сейчас также идет проектирование. Мы обязательно, когда уже будет рабочая документация, представим ее на обсуждение жителей, чтобы каждый ее увидел, сделал свое дополнение. И нам нужно сделать из вот этого поля, которое сейчас там такое брошенное, бесхозное, сделать красивый, благоустроенный парк площадочку. Свою. Обязательно. Вот, спасибо большое. Они Но учили... обслуживание за, за любителями за... собак. Клянуться. Вот, вот. клянуться. Хорошо, договорились. договорились. Владимир Михайлович, не так давно вы приняли участие в пресс-конференции, которая была организована в информационном агентстве ТАСС, где как говорится, знаете, дали старт подготовки 400-летию 400 люберец И я понимаю, что Однажды вы сказали, что год 400 летия Люберец должен запомниться нам всем не просто праздничными мероприятиями. Этот год должен стать годом решенных проблем. Мне вот так понравились ваши слова. Проблемы решаются. Но все-таки культурную составляющую празднования да, мы не можем вот как-то отнести это, ну, это тоже очень главное, как и дороги, и стадионы и так далее. Вот расскажите, как сейчас движутся дела в этом направлении, именно в культурном, и принимают ли жители участие в нем? Да, вы знаете, спасибо за этот вопрос. Это для нас очень важный, ответственный год. Конечно, юбилейный год, он особенный, в чем для всех люберчан. Это наша общая цель, это сделать так, чтобы год 400-летия Люберец запомнился всем без исключения. Ну, всех секретов раскрывать не буду, скажу лишь, что создан оргкомитет. В него вошли известные люди, актеры, певцы, политики. Возглавляет оргкомитет народный артист России Николай Расторгуев, группа «Любэ». Вот. И специально к юбилею в марте мы запускаем уже портал «Люберцы-400». Недавно мы на площадке ТАС официально презентовали наш, наши все мероприятия праздничные. Николай Вячеславович подтвердил, что... На День Города он а, примет активное участие и выступит с своим концертом, с своей группой любимой. Потому что, ну, люберцы ну, мы да. понимаем, куда, какой уголок нашей страны не приедешь, знают как раз таки любе, люберцы, люберцы. да, все, все очень хорошо это ассоциируют. Вот. Но сразу скажу, что в этом году праздник впервые будет проходить в течение двух дней. Это 1 и 2 сентября. Мы долго советовались, выбирали даты. И это будет очень правильно. Поэтому праздничных мероприятий планируется очень много. И по разным месяц, месяцам я, конечно же, всей программы не расскажу. Но буквально вот несколько слов. В июне на Кореневском карьере состоится областной праздник, День эколога. Также чемпионат России по вейкбордингу. Мы вошли в один из этапов Кубка России, будет здесь официально проводиться. Вот. Также в августе проведем гастрофестиваль, в нем примут участие известные рестораторы, шеф-повара Москвы, Подмосковья и также других регионов. Под занавес уже юбилейного года чемпионат мира среди любителей так называемого «Стронгмен» подобное мероприятие будет проводиться в России впервые это очень зрелищное такое силовое шоу мероприятия. очень интересно будет ну и конечно предлагаю всем люберчанам принять участие участие в конкурсе по выбору талисмана юбилея свои предложения каждый гражданин может оставлять в комментариях моими под моими соцсетями либо присылать их на почту почта очень простая Волков собакалюбрек.ру Поэтому просим всех активно включаться в эту работу, накидывать все свои мысли абсолютно точно, что мы не можем угадать и учесть все. Поэтому чем больше будет вовлеченности наших жителей, тем краше и интереснее получится наш праздник. Да. Ну, хорошо, что он начнется уже летом. да Но 400 лет э, города Люберцы, знаете, вот до сих пор мы со многими встречаемся, разговариваем многие удивляются даже те наши коренные жители которые родились и выросли здесь и конечно же это наша история история нашей страны история связанная напрямую с многими величайшими людьми я назову только одного юрий алексеевич гагарин который у нас учился это можно долго перечислять у нас не хватит время передачи поэтому нашу историю о ней нужно рассказывать ее нужно знать и наши земляки должны гордиться ну, городом, с да. землей угу. а, на территории этой земли наших, а, наших земель происходили исторические события, о которых просто надо знать. И вы знаете, Владимир Михайлович, вот этот портал еще тем важнее, что у нас очень много э, людей, которые приехали из других регионов России. И они вот тем более ничего не знают про люди. Именно так. Конечно. А этот портал, он вот. И, и у людей будет гордость, действительно. Да. Даже те, которые живут у нас там год, два, может быть, пять, да. а которые только что приехали. Да. да. Прекрасно. Владимир Михайлович, еще один звоночек. Надежда Алексеевна Лымарь, вы, наверное, знаете, это поселок Октябрьский. Да. Значит, вот. У ней большая просьба помочь с выделением помещения для музея общественной организации дети войны в Октябрьском. Как она мне говорила, какое-то помещение есть. У нее на примете пустующие Вот очень вас просят, чтобы вы как-то посодействовали, потому что она говорит с кем-то, там она взаимопонимания не находит. Ну, давайте так, мы на тему этого музея уже говорили неоднократно. Эту работу ведет у нас как раз-таки депутатский корпус, и с депутатами находится такое плотное взаимодействие, поэтому если нужно еще дополнительно встретиться, хотя мы говорили буквально недавно, на эту тему конечно давайте при необходимости встретимся обсудим все планы будем будем прорабатывать этот вопрос ну, в общем, это что, это достаточно да на но это достаточно не вопрос его не решить за один день поэтому депутаты да. взяли на себя эту работу и готовы подключиться хорошо и еще один вопрос в доме номер один по улице пролетарской тоже в октябрьском уже месяц нет холодной воды Надежда Алексеевна мне рассказывала, они уже обращались во все инстанции. Люди в 5 утра встают, чтобы помыться, а воды нет. Ольга, я думаю, пока мы с вами разговариваем, уже наши заместители, которые слушают и отслеживают эту информацию, Отлично. как только мы снимем наушники, уже у них будет четкий ответ. Но такого не допустим, такого не должно быть. Как понять? Месяц не было воды горячей. Холодной. Холодной воды. Да. Нужно сообщить об этом в любую нашу службу. Есть единая диспетчерская служба, есть огромное количество коммуникаций, в конце концов, ко мне на страницу в соцсети написали бы, и тут же этот вопрос решили. Поэтому Лучше давайте, да, голосом, сейчас да. разберемся Хорошо, спасибо. Владимир Михайлович, ну вот мы такие основные темы с вами разобрали, и последняя тема у нас была 400-летие поэтому предлагаю перейти от праздника, который у нас еще в перспективе, к празднику, который у нас прям случится через пару дней. То есть вот вам предоставляется почетное право первым поздравить наших радиослушателей с наступающим праздником, профессиональным женским праздником. Спасибо большое. Милые наши люберчанки, дорогие наши женщины, накануне первого весеннего праздника <coughs> от всей души поздравляю вас с международным женским днем. 8 марта по традиции наполнено цветами, улыбками, теплом, искренними, признаниями в любви. Пусть этот день будет наполнен светом весеннего солнца, радостью и вдохновением. Желаю всем вам, вашим близким здоровья, благополучия, радости, тепла, гармонии и семейного уюта. С праздником! Спасибо, Владимир Михайлович, за теплые слова. Спасибо вам за интересную беседу. С нетерпением будем ждать следующего, следующего эфира. эфира. Я думаю, как раз по традиции перед, перед 9 мая. Очень хорошо. Я как раз телефон почему Очень хорошо, да. С телефоном получилась накладка. Но Вы простите, пожалуйста. Мне за что. -то. жители Спасибо вам большое. Спасибо вам.